Ну, то есть, понимаете, мы часто страдаем, не зная того, что происходит, а у нас жизнь, она давно течет, мы вечные же существа, и закономерности часто мы не понимаем. Но надо просто принять этот факт, что все происходит не зря, что все на все воля Бога, и тогда... Человек спокойнее начинает жить. Вы сейчас... Вот такое у вас состояние протеста против этого человека. Вы протестуете против него, как бы хотите. Да, у меня очень сильная обиды внутри. Ну, это вы на судьбу на свою обижаетесь, получается. Вот мне сейчас что с глазом сделать? Убить его, что он болит? Видите, с моим глазом, когда мы не убиваем, да? Если мое что-то болит, мы ничего так... А если муж все-то не так делает, вроде бы не мое получается, да? Можно уже обижаться, да? Но муж тоже мое. Бог ведь вам дал, вот он. Такого человека. На самом деле, вот взять других людей, вот с кем вы можете жить, с человеком, он будет вести себя одинаково с вами. В зависимости от вашей судьбы, он так себя ведет. Все. Так устроен этот У вас есть противоречия, понимаете, люди, когда узнают, как правильно жить. Первое, что с ними происходит, они думают, что вот эту жизнь правильную им должны устроить родственники. и Они пытаются всех менять вокруг себя, настраивать все под свою, так сказать, катушку. Это очень эгоистическая платформа, неправильное восприятие мира. Надо наоборот учиться всех любить, если ты знаешь, как правильно, вот и делай, как правильно. что ты других-то мучаешь? Они же не знают. Вот он не знает, как правильно у вас. И что вы его мучаете? Придет время узнать. Но если вы будете его мучить, то он вообще никогда не будет узнавать. Он будет протестовать против. Ну что, он будет думать, вот у меня жена была хорошая, а когда она начала вот все изучать, она стала плохая. И зачем мне надо таким тоже плохим становиться? Он так будет думать. Он же сейчас так думает. Видите, как вы портите человека из-за своих корыстных желаний. Не даете человеку последовательно развиваться. Вот он сейчас уже лучше, чем был два года назад, допустим. Так ведь? Так. А вы не даете ему развиваться, вы его мучаете. Вот если бы вы его не мучили, он бы уже давно был ангелочком. Когда человека не трогают, он спокойно развивается, развивается. Же рядом с вами находится, вы меняете свою жизнь, и он меняет тоже потихоньку. Но это не быстрый процесс, а вы хотите быстрее, потому что вы хотите счастья. Это означает эгоизм. И только молитва поможет, это весь варится? Ну, только надо с людям служить, учиться. Надо учиться служить, заботиться обо всех. Эгоизм побеждается Вот Эгоистично себя чувствуете, заботьтесь о других. Помогайте всем. Будет легче. Я хочу стараться. Uh, спасибо большое. Хорошо. Ну, вот мужчина. Давай. Олег Геннадьевич, приветствую вас еще раз. Цель, цель. А, на самом деле у меня вопрос, наверное, чисто мужской. Нормально? Меня интересует. В первую очередь сейчас финансовая составляющая в моей жизни, то есть я хочу больше позволить для себя, для своего развития, для своих денег. Можете ли вы что-то такое общее, базовое давать? либо мне конкретное? Что я могу сделать, чтобы поток денег больше стал? Давайте я сейчас на вас насыплю деньгами просто, он пойдет поток. Прикольно будет. Легко и весело. Мы хорошие у вас в принципе неправильное мышление. Когда человек думает о деньгах, он становится нищим. Когда он думает о том, чтобы пользу приносить, становится богатым, но не сразу. Вы, если так настроены сейчас на деньги, вот четко на деньги, то вы просто разрушите свою жизнь. Вы знаете, вот нищие сидят на улицах, которые вот так вот руку тянут и кричат «подайте». Это люди уже в крайней степени настроенные на деньги. В крайней степени уже. То есть они хотят только денег и все. И поэтому они нищие. Чем больше человек хочет развития, работы над собой, помощи людям, тем легче ему отдавать, этому человеку. Вот даже я видел лектора, допустим, я знаю, некоторые лектора хотят денег. Они приходят в зал, и люди напрягаются, просто глядя на них. Просто глядя на них. А если ты реально хочешь помочь людям, то тогда все наоборот происходит. Это всегда и везде. Допустим, помню, в Лос-Анджелесе в один красивый-красивый магазин зашел. Люди такие красивые, продавцов красивых подобрали. И они такие улыбаются, бегут ко мне. такой, Я в магазин зашел. Я смотрю прямо... И они хотят от меня денег. Хоть они такие счастливые, добрые все. Я такой, мнение, я пошел отсюда. <laughs> я даже не стал туда заходить. Я не смог. Просто нереально. Ну потому что люди просто, ну вот... Это же, ну, ну, как вот знаете. Печень болит человек, а, печень болит, все, у меня печень болит, все, он умирает. Настроился на смерть этот человек. Я изучаю очень серьезно эту тему. Допустим, я сделаю, делаю длительно такие статические упражнения. Иногда каналы тонкие прочищаются, и в каком-то месте начинается боль. Я знаю, что если я на молитву не настроюсь, а настроюсь на боль, то в этот момент я не смогу дальше делать упражнение. У меня не будет сил просто. Я настроюсь на молитву, и боль сразу начинает проходить, уходить начинает. Хочешь же замуж, допустим, жениться сильно хочешь, замуж. Девушка сильно замуж хочет, она не может выйти замуж. Почему? Потому что это желание отталкивает людей. Но если она счастливая внутри себя, ничего не хочет, радуется всем, всех любит, то она притягивается сразу к себе. Молодой человек тоже хочет жениться, ходит, смотрит на всех девушек, всем неприятно. Это ходит, высматривает. Вот. Но если он такой благородный, добрый, заботливый такой, хочет помочь. Тогда всем приятно. Человек пока не стал самодостаточным, он не может э, рассчитывать ни на какое развитие. Кроме того, даже если говорить о том, чем заниматься, чтобы быть эффективным, даже в этой связи, то это тоже означает развитие. Вот если человек делает что-то, допустим, он трудится, работает над чем-то, ему легче понять, что ему делать дальше. Ну то есть развитие мужчины идет в действии всегда. И этому ну, приходит свое время, понимаете? То есть сейчас не нужно думать о том, чтобы иметь больше денег ни вам, ни вашей девушке. Вы оба развиваетесь, у вас идет развитие. В развитии человек должен думать больше о молитве, о работе над собой. То есть надо погрузиться в это. Бог вам дает достаточно денег, чтобы жить. Вам хватает, то есть вам с голоду не умирает. И этого достаточно. Нужно сильно настроиться на развитие. Сколько вам лет сейчас? 28. Угу. Я Ты в 28 лет продал свою нет, была комната, продал комнату, купил лекарственные травы и поехал с женой в пансионат в один вместе с командой помощников творить людям добро. Просто как бы мы служили людям и все, и не думали о себе вообще никак. Это дало сильный толчок к развитию него как личности. Но не значит, что вам так надо сделать. Я просто вам говорю о правилах жизни, этой жизни. Если человек не понимает их, он никогда не станет развитым. Иногда, допустим, богатые люди не сильно думают о других но они также не сильно думают и о деньгах, они очень включены в деятельность, им нравится что-то делать, это тоже хорошо, но лучше думать о других, еще лучше, потому что в этом случае люди тебя будут любить, тогда у тебя будет стойка команда формироваться, текучки не будет там и так далее. Ну то есть любой привязанность к себе всегда разрушает жизнь. Есть две мотивации у человека в жизни, одна мотивация она насильственная, то есть мотивация собой. Нам надо дышать, нам надо пить, есть. Квартира нужна, жена и все прочее. Эти мотивации они мучают, человек не может от них отвлечься. Деньги нужны. И эта мотивация, она разрушает жизнь, потому что она истощает психику человека. Это мотивация страха. А есть мотивация любви или служения. Человек должен разумом заставить себя... Слезть с этой мотивации страха, иначе он становится несчастным, замученным человеком. Просто вот начните, станьте радостным. Через год вы не узнаете свою жизнь. Она поменяется полностью. Появятся новые возможности, новые друзья, новые люди. Развитие мужчины всегда идет через две вещи. Первое это если его любят люди, друзья, там, знакомые, второе это уважение к старшим. Когда мужчина сильно уважает старших, у него очень сильный социальный рост в какой-то момент начинает идти, когда реально это уважение становится правильным. Любовь к друзьям, забота обо всех дает возможности развития в шире. Ну, то есть какие-то предложения новые появляются. Но если человек думает только о деньгах, он разрушает свою жизнь. Ну, благодарю вас. И если можно, прям еще вопросы. Ну, спросите. смотрите, я вот сейчас, пока вы говорили, осознал, что я вырос на богатой семье, да? у нас постоянно ну, деньги требовались. И я рос ребенком, который постоянно испытывал нехватку денег. Ну, меня это впиталось. Возможно, сейчас во мне работает как раз эта программа, нехватка денег и стремительное желание их имеет. Что я могу по-своему сделать, чтобы постараться отпустить эти мысли и стать более свободными? Смотрите, Ведок говорится, если ты на человека обиделся, сделай ему что-то хорошее. Если ты жадный, дари подарки. Если ты ленивый, двигайся. Если у тебя низкий тонус, встань. Если у тебя нет концентрации внимания, сосредоточься. Ну, то есть, нет каких-то искусственных действий. То есть, если вы чувствуете, деньги вас давят, ну, тогда их отдавайте другим. Заботьтесь о других людях с помощью денег тогда. И вы нейтрализуете эту силу. Любая сила нейтрализуется другой силой. Но просто поймите, саму природу никуда не денешь. Ваша природа – это бизнесмен. Есть правители, есть ученые, есть бизнесмены, есть творческие люди. Вы бизнесмен. Бизнесмен – это человек, который у него в настройках находится понятие, что именно богатство и такое процветание является сутью жизни. И настоящий бизнесмен, как успешный, он понимает, что процветать должна страна, люди вокруг должны процветать, а не он. И он поэтому думает об этом, и тогда все люди уважают его сильно, привлекаются этой личностью, он становится нужным человеком. Настройка на процветание, вы ее никуда не денете, она это ваша природа, вы от нее не избавитесь, просто ее правильное русло нужно направить. Допустим, Правитель, он мотивирует, он как бы считает, что все правильно должно быть в стране. Он как бы настроен на власть, на то, чтобы все было правильно. Ему нужно в этом действовать, в этом ключе. И психика, характер, все вот настраивается в этот лад у человека. Ученый, он как бы хочет, чтобы знания люди имели, чтобы они Читает знания всех, всем поможет. Правитель считает социальное устройство, всем поможет быть счастливым. Безусмин считает процветание, всем поможет быть счастливым. А творческий человек считает, что любовь к труду поможет быть всем счастливым. И поменять природу невозможно. Вот у вас такая природа, и уже это у родителей такая же природа, вы таким как бы родились. Вашей жены такая же природа, и как бы вы ничего с этим не сделаете, это ваша жизнь. Поэтому просто настройтесь правильно, и все придет в свое время. Благодарю вас. Можно, пожалуйста, вопрос, Совсем полюбови. Я тут ну, вот обрала мужа, просто микро-космос, здравствуйте, очень приятно. Вас видите, Игорь Геннадьевич, вы изменили мою жизнь, благодарю вам. Очень сильно, полгода назад, вообще у нас просто жизнь была совершенно другой. Мне рассказали о вас человек, который совершенно нечаянно сейчас оказался рядом с нами. Я вообще в шоке, у меня аж загорелись. Вот, я могу сказать, что очень вам благодарна, спасибо. Правда, все изменилось в жизни. И еще один вопрос, может быть, вы мне подскажете. Можно ли как-то узнать точное число, либо приблизительное, либо дату, когда Стоит э, зачать ребенка, если женщина этого хочет. Или такого не существует, просто. Через три с половиной месяца. Я и, я и знала об вот, этом. Я же говорю о а маленьких вопросы. Я просто чувствовала я готовлюсь к этому и думаю. Ну вы спросите, вот на Это первый момент девушка. Да, вы. Подождите, сейчас мы с микрофоном общаемся. Садитесь. Олег Геннадьевич, спасибо, что вы приехали. Но у меня такой вопрос. У моего сына 6 лет, онкология, работа на лечимся. А, когда заболели, конечно, был страх, шок. Потом шло сознание, что это нам а, дается не за что-то, для чего то Нет, за что-то всегда это дается. За что-то. Да, и но для это... чего-то тоже, ну, конечно, все мы должны научиться быть сильнее, но. Не всегда мы можем победить судьбу, иногда судьба очень тяжелая. Что за опухоль, чего? А, О, серьезный болезнь. Вот. И у меня такой вопрос: вот как тогда узнать, ну, что -то... делать Я как могу только будет? одно сказать. Если вы будете, он будет двигаться долго-долго, идти, вот, долго двигаться. Да, если он сможет довести эту цифру, допустим. Да, вот раз в день ходить по 12-14 километров. Раз не в день, а раз в 4 дня. 6 лет? 6 лет. лет маленький слишком. Ну вот такие болезни движением лечатся, потому что как бы... Опухоль это означает, что застывает организм, не хватает сил побеждать. Я не знаю, что мне сказать. Я бы, вот если бы у меня такая ситуация была, я бы... это я вот это трогаю, да, и такой городской. Просто не знаю, кто у нас. Просто вот нам родители Чего это позиция? Я вот знаю, что до у матери с как бы одна его видите бы, да? Я бы. Я бы, вот если такая ситуация, я бы просто молился. Ну потому что, ну что, ребенок семи лет, его ничего не заставишь делать. У да, человека опухоль, надо двигаться и поститься. Двигаться и поститься. Движение поста, оно как-то может поменять ситуацию. Но если у вас как бы. А вот эта полезничана понятно как, за что, как испытание. А как понять, для чего? Для чего? А, нам работать. Или, или, или как понять, за что? Лекция лекции давно мои слушали? Все в этом мире дано для того, чтобы мы приблизились к Богу. Другой причины нет. Понимаете, в этом мире все соткано из страданий. Все вещи, которые происходят с нами, они имеют глубокую причину. Я не могу вам говорить сейчас о вашем ребенке, потому что как бы ну, есть вещи, которые человек не может выдержать. Иногда человеку надо здесь быть, иногда в другом месте, и как бы мы с этого не можем поменять. Спасибо большое. Может еще у меня с нашего отделения, санкологического мама, в сентябре потеряла ребенка такого же возраста, такой же Вот она хотела спросить, вот за что и где он сейчас и вообще? Вот такие дети всегда попадают вверх, в рай. То есть причина, почему они уходят из жизни, им здесь делать нечего. Ну то есть они как бы. Понимаете, мы думаем, что вот здесь только жизнь находится. На самом деле жизнь в разных местах бывает. Живое существо вечное, оно не умирает. И Иногда дети рождаются на короткое время здесь, чтобы перестрадать и потом дальше идти ну, куда-то более чистые и светлые места. Ну, как бы, ваш ребенок сейчас в таком месте находится. Он сейчас уже не страдает. А вы страдаете, потому что вы хотели испытывать счастье, находясь рядом с ним. Счастье оборвалось. Вот так вот устроен этот мир. Есть вещи, на которые я не смогу вам ответить, так, чтобы вы были удовлетворены. Это есть я не могу кривить душой. ваш вопрос. Давайте я сам буду выбирать, кто что вы захватываете микрофон. Скорбь из моего сердца не уходит до конца. Я понимаю, что объем работы очень большой. Да нет, никакой небольшой вообще. Просто у вас есть экзамен, который называется вера. Вы верите в человека, а надо верить в Бога. Когда в Бога поверите, тогда все закончится. Вся ваша проблема. Ну, а то вот. я понимаю, а как почувствую сердце на ну, трудиться сердцем надо, что тут чувствовать? Трудиться, надо пытаться понять, что человек зависит от Бога, а не от человека. А вы вот, думаете о человеке все время, его обожествляет. Скатывается мысль, действительно. еще меня подогревает то, что... Работа... А человек, он просто соткан из желаний. Вот ему захотелось чего-то другого получше, и он пошел туда. Потому что есть люди зрелые, разумные а есть слабые. И еще о слабом человеке думать, мечтать, какой смысл? Вы его обожествляете просто. Вы его делаете в своем сердце таким, каким он не является. Понимаете? Я вот сейчас сравниваю его, этого человека, и ваши мысли о нем. Вы даже, когда рядом с ним находились, вы его ну, как бы к нему относились лучше, чем он есть на самом деле. Обычно это приводит к разлуке, потому что когда человек сильно как бы боготворит человека, тот не выдерживает. Вы Поднимите руку, у кого так было, что вас сильно так любили, что вы не выдержали, ушли. Видите, вот сколько людей. Нереально, вот когда сильно человека любишь, рядом находиться нереально. Иногда я приезжаю в какой-то город и какая женщина бежит, Олег ко мне такая бежит. И мне страшно <решит> Такое сильное воздействие, что хочется тоже убежать в этот момент. Мы слабые. Это Бог может любовь любую принимать, он как солнце. Любую любовь может принять человека. И поэтому человек, который хочет сильно любить кого-то, он должен переключиться на Бога. И тогда он становится счастливым. Был такой великий святой, жил в Индии, и он очень сильно хотел любить, и он одну женщину так сильно полюбил, что на свидание, когда там шел сезон дождей, сильная была гроза, и он поплыл через Гангу, чтобы с ней встретиться, прямо дождь лил, и он захватился за бревно, оказался потом крокодил, выяснилось. Там, это исторический факт. Он потом полез на забор к ней, потому что нет, никто не открывал. Вот, и увидел, там веревка какая-то висит, ну зацепился, казалась, змея. Ну, по ней забрался наверх. Вот. Ну, в общем, веселая у него была такая ситуация. Когда он прибежал, ей ну, залез к ней на балкон, там, по скользким этим всем, короче. Ну, в общем, постучался, она ему открыла. Вот, и когда он ей все рассказал, она ему говорит. Слушай, так если бы ты так Бога любил, ты бы святым человеком стал. А ты просто человека так любишь, так же это нереально. И он это понял. Представь, такой разумный человек. Он сразу развернулся и пошел, и пошел в святое место отдать свою жизнь Богу. И по дороге он увидел одну женщину очень красивую. Опять влюбился. А женщина была святая. И у нее муж такой же был святой. И жили там просто, бедно очень. И он зашел к ней в дом. И говорит, мужу говорит, я не знаю, что такое. Я, говорит, не могу себя заставить Бога любить. Вот девушку, вашу жену, увидела и привязался к ней. Она мне понравилась. Он посмотрел на него так внимательно, посмотрел, этот человек говорит, ну иди вот, можешь воспользоваться моей женой, чего хочешь, что и делай с ней, я тебе разрешаю. И он говорит, вы что, он говорит, ну он говорит, иди, иди, не пусть, это тебе поможет. А жена послушная была, она пошла с ним. И он ей говорит, распусти волосы взяла, распустила, и он ей говорит, дай мне вот эту вот заколку. Она ему дала, он взялся и глаза выколол. Слепой дальше пошел. Потом говорится, что он так молился, Бог его довел до святого места сам. Такой великий святой стал. Все люди, которые привязываются к человеку, они входят в жуткий стресс. Потому что человек не может столько дать любви, сколько мы хотим. Ну, то есть, если я хочу заботиться о человеке, это нормально, но если я хочу при, привязываться к вот, вере в него как в Бога, то есть любовь иногда в веру перерастает. начинаю божествлять его, как бы думать, что он такой возвышенный. Там, тут все. Это никто не выдержит, это нереально. А потом человек уходит, и ты попадаешь в стресс жуткий. Пока на Бога не переключишься, стресс будет продолжаться. От периода в жизни это вообще никак не зависит. Это зависит от веры просто. А вы можете сказать, развод вот как-то подвинет или нет? Пусть сам разводится. Не надо вам вообще с этим заниматься. Надо отвлечься от этого человека. Еще Там другие мужики есть? Ну, постарайте глазки другим мужикам. Отвлекитесь от него. Если уж вы не можете обойти, думать, ну как-то вот решите ситуацию. Он, ну, вот, вот то, что вы сейчас рассказываете, при этом раскладе люди обычно не возвращаются. Вот если вы хотя бы вы хоть чуть-чуть были спокойнее, хотя бы вот чуть-чуть себя пришли, тогда был бы какой-то шанс чтобы этого человека можно было вернуть, но у вас этого шанса нет, потому что вы теряете себя, потерянный человек никому не нужен, нужно чувство собственного достоинства, чтобы сильно работало, когда девушка замуж выходит, у нее чувство собственного достоинства сильно работало, она красивая вся такая, самодостаточная, и поэтому она нравится. А если Женщина забита, зачухана, замучена любовью, влюбленностью, несчастная, зависимая, униженная, никогда не понравится. Когда у человека чувство собственного достоинства смещается вниз, он теряет красоту. Любой человек. Что мужчина, что женщина. И даже если чувство собственного достоинства смещается вниз, то человек не может даже на работу устроиться, потому что и вот тоже он никому такой не нужен. Пока человек не может, не приходит в себя, пока он не чувствует себя самодостаточным, он даже на работу устроиться не сможет. Его удел — это просто не считая страдания. Спасибо. Восстаньте против привязанности к человеку. Это унизительная позиция. Любите Бога и служите людям. Можно симпатизировать человека, можно как бы.. Любовь это не влюбленность. Вот вы влюблены. Любовь это другое. Это когда ты веришь человеку, ему служишь, заботишься о нем. Хочешь, чтобы он был счастлив. Это любовь. Она свободную природу имеет. Допустим, ты любишь человека, он, допустим, там говорит, я ухожу от тебя. И ты смотришь на думаешь, что если ты считаешь, что это тебе поможет, тогда смотри сам, уходи. И когда он уходит, ты просто чувствуешь, ну, как бы, конечно, неприятно. Но также понимаешь, что он сделал ошибку, и ему будет трудно. Поэтому стоит только сожалеть о нем, об этом человеке. Но вы не о нем сожалеете, вы сожалеете о себе сейчас. Ваше ожидание этого человека — это жуткий эгоизм на самом деле. Вы думаете только о себе, о своей любви, вот. и поэтому это безнадежная ситуация. Но если человек также думает о Боге, то получает все наоборот. Поэтому свои чувства лучше отдавать Богу, а не человеку, сильные чувства. А симпатию, служение, заботу можно отдавать человеку. Это чисто правильно тогда будет, так, такая жизнь строится, правильно. Когда мать сильно к ребенку привязана, он становится тоже эгоистом. И причем ее тиранит постоянно. Злиться на нее, капризничать, спорить с ней. Потому что он не может выдержать нагрузку ее привязанности. Она от него хочет того, чего он не может ей дать. Потому что он не бог опять же. Если мы пытаемся свечку разжечь, как солнце, она гаснет. Дуем, дуем, чтобы она разгорелась, и она гаснет, что она не солнце. Так иногда жена мучает мужа, хочет, чтобы он больше ей счастья дал. Он не может и уходит. Это все признак неправильного мышления. Карабкивайтесь. Вам сейчас может помочь природа. Люди. Поменьше думайте о себе, побольше. С людьми общайтесь. С людьми побольше что-то делайте для других. Забывайте про себя, забывайте, когда судьба мучает, человек сильно сковывается на себе. То есть заспать да, не может думать о себе. Это признак действия судьбы. Судьба приковывает к себе человека. Человек отвлекается от себя, он побеждает судьбу. Делайте что-то для других, молитесь, думайте о Боге, забывайте про, про себя. На природу идите, забывайте про себя. Любите птичек, деревья там, всех. Делайте добрые дела, забывайте про себя. Заботьтесь о людях, забывайте про себя. И постепенно отойдет сердце от этой вот зависимости.